Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим грибной суп с фунчозой. Для этого нам понадобится фунчоза, репчатый лук, морковь, помидор, чеснок, шампиньоны, соевый соус, растительное масло. Морковь шинкуем на крупной терке, помидоры режем кубиками, лук режем кольцами, чеснок вдоль, грибы полосками. На раскаленном масле обжариваем овощи и наши грибы. Добавляем лук, морковь, помидоры и наши грибы. Обжариваем это все минут пять. Добавляем соевый соус, и чеснок. Жарим еще минутки 3. Далее наливаем кипяченую воду, добавляем фунчозу и варим еще три минутки под крышкой. Наш суп должен получиться достаточно густым. Приятного аппетита!